доплыл не скушала акула нет не скушала акула круто короче мне надо цены мне надо Чего тебе надо четыре гвоздя желательно будет че мне еще надо че ты йога вот ой небольшой подпиську мне создавать. 6 бутылок, веревки 10, ну это можно мутить легко. 12 досок и 6, 7 длинных палок. Такая вот ситуация. Че? Пикает что-то. Пикает? Это этот, наверное, называющийся. Блять, у меня бога я упал. Как, как теперь вылазить? А вот здесь заходи сюда. Дотёшь? Вот. Это затонувшие лодки, так понимаю, их нельзя использовать. Как вообще выглядит катера? Сеть. Так мне надо тоже попить. Пойду по мусоркам пошарюсь. Колонка должна быть. Колонка есть? Должна быть, нет. Да ей должна быть. Ой, я знаю, где топор может быть примерно. рюкзак. это пацан. Забаки что? Угу. Тебе нужны резиновые спаки. Берц поприкольнее было. Можно ножик. О! Бутылочка. Бутылки собирать. О, еще одна бутылка зашились. Бутылки надо. Еще одна. Какое удачное течение обстоятельств. Кто нашел? Так Зараза. я думал, кто-то пробежал Блин, я так не нашел как фонарик включать да ему, дай мне фонарик просто фонарик или на пистолете на пистолете как на ну, тебе дай, пистолет дай. просто не знаю на что включать Подложиться! Сейчас, подожди. Жду. Ты нахер прогод. Задолбал, жрет, жрет. Короче, я не знаю, как фонарик включать. Нашел? Как включать? Ну, это через менюшку. Нет, так не пойдет. Н нитки о нитки. Стой, кто говорил? Кто говорит? Не знаю. А походу в доме кто-то. Тихо, нет, не бегать Да, шарится кто-то в доме. <связь> да, это... Не-не, стою. Ну, типа, обыск делал я, но... Ну, вот снова я. Да, нет здесь никого. Ты нет, кто-то говорил. Голод. Я просто, может, видос включил. За это, может, слушали. А, я понимаю, как должен <связь> <говорит> включить. <связь> вот так вот. <связь> Вот, это? вот да. да. Мыши, к мыши, конверт, режимоз, Задержка дыхания контров, а на контров, плюс мыши, между и... Короче, ничего конкретного он там не сказал, да? Альт плюс правая мыши, увеличение. Альт плюс это вот, Для движения все те же ее, там глушитель? Постреляй в картину. Yeah. А ну, кнопки, открывается карта. Бля, реально классно а, выглядишь. Я реально классно выглядишь. Ну да, я говорю, а. Опять вернулся этот заващатный пистолет ко мне. Не знаю, как ты включал. Хочешь искать Джек Даниэлс? Нет, вот, не так хочу. называется Джек Даниэлс. Только пол бутылки бахни, а не весь. Ха? Да пей весь! Серега. Не, не, он отъедет, чё Да прям! Да, да. А в вот, бутылку можно стрелять? А за ну, Можешь кинуть, но я не знаю, разобьется Не стреляйтесь. Не знаю, не пробовал. Нет. Нет. Да или не попал? Ну, в принципе, Ты вряд ли промахнулся? меняй насквозь дерьмо какой-то нет для большого плота конечно очень много всего надо погнали чё пойдем сюда сейчас погнали. иду иду, иду. Да, блин надо два костяк все Почему я не, по не могу попить отсюда? Не знаю. Можешь. Я тоже не могу. Из речки типа или что? У -у -у. Там под правильным углом только. Быть, может. Весь залез. Б, Серьезно? Туда? Здесь еще может быть буря в воде? И пот может развиться. Вы видели, да? как волны шатает, люто? Да, вижу, вижу. Это капец. Красиво шатает. да хотя нет, как покрывало. Или как просто. Вот ну такое себе. Что тут магазином 9 АК? Опять один гвоздь нашел. Так отлично. А два гвоздя все на, всего два. А сколько еще там на? Четыре или сколько? Не 4, а у меня 2 есть. Но чем больше надеть, тем лучше, конечно. Я, Я бы сделал большой плод, но большой плод Там очень много всего строить придется. Не, можно попробовать, конечно, большой замутить. Пациент. Мы сдохнем там. там. Почему? На соку сожрет. Я надеюсь, нет. Нам главное переплыть так-то. Блин, ну он очень маленький. Этот плотик. Где-то были тактические да есть. Может мы даже не поместимся тут. Хорошо, как Пока что. Нет, ничего. А, кобыля от обыскал. Ну, вот, конюшню. Ничего нету там? Mm -mm. Я в мусорках пошарюсь. А тут мусор. И все, mm -hmm. больше ничего тут нет. Так, железо. И э, мы можем построить большой плод, но для этого надо, знаете что? Что? Oh. 40 досок железо мы 20, топор -то 2 20, 20 болтов кого а, где где мы возьмем топор топор у меня есть а есть так, опять какая хуя куин таблец выжимается чат Че за фигня? Где все гвозди? Короче, ничего нету здесь. Крывать, давай. Так, ну как, -то так, как -то так. ты так? Как-то так. Серега отдохнул. Чуть пока нет. Чё, можете возвращаться, я нашел еще один пусть. У тебя тоже перегрев. Нет, перегрева там. Типа не падает. Этот... Жизнь, жизнь. Что ну, меня тэпает. У меня просто хп. но ну, медленно, конечно, но падает. Так, подлечись. Бинтами, что Ну, а как еще, если у тебя алоэ мощный? Ты, на да, может где-то спрыгнул и... Но. Хотя, да-да-да. У меня перегревание и дофига всякой фигни, но... Мне не тратится же хп почему-то. Там только ты пить хочешь все время. Да. А, он типа воду не пьет, потому что потому что типа это так, морская вода или чё не понятно а -а -а. на воду искать кого искать? воду блин жалко эту лодку нельзя взять такая офигенная лодка да забудь ее да это бред вот вообще бред просто взять столкнуть вот, на воду и все сделать волсплей а где Ну а что где города да, возвращайся Идем. мне нужен только один гость Кого тебе не хватает? Березки. А, рюкзак у нас взял. Чего ты тупо помогаешь? На ножом бьешь, дорого. Садись. Вы смотрите? Да. Что, упали? Да. А этот рюкзак до это, скидывайте, ну ближе к берегу. Сейчас сюда положим. Скидывайте, скидывайте рюкзак, это а утоните. А я скинул. Да. о пробел, жми. Жму? нажми я прям вообще его. Да жму, блин! Как так ты, блин? Не можешь скинуть, Он это. Сейчас сразу скину. Так. Так, попробуйте. Вы все достали? Я нет. Я рюкзак, да, поднял. Попробуй рюкзак закинуть Ух ты, как меня понесло. Сейчас надо его открыть. Заки... Закидываем рюкзак. Закинул. Бля, его не влезет, получается. сделать его не влезет да ты чё давай всплывай пца может будет самый тяжелый да ты нафиг ты его одел нафиг ты оделась и надо было голым раздеться и поплыть давай а и все я уже поднял только броник не могу давай раз, сначала я одного переправлю уют Относит, да? А вы сесть не можете, да? Еще один не может сесть. Нет, мы не можем сесть. Надо еще один плод сделать. Слышишь? Без весла ты не поплывешь, гвоздей нет. Давай, одного перевезу, потом другого. Только кто полегче это. Оставь вещи, Миш. О, Серег. Здесь ему оставь какую-то часть вещей. Там, Вроник. Еще что-нибудь. Чтоб если ты упадешь, чтоб ты не утонул. Или заложи в эту. Кого в, да в воду кидай? Кого в воду кидай? А там чуть у тебя валяется? А тут валяется броник. и <связь> Куда? Ну, плыви. Надевай его. Да, не сделаешь еще один плод, нужны бутылки, еще считай. Да. Нужен большой плод, этот нереальный плод. Большой мы не сделаем. Тут пипец с большим плодом. Ну, что... Полегче не можно, нет, сесть тебе. Я стою. Ты просто стоишь, ну блин, лишь бы ты не упал. Ну, погнали. Да я тебе говорю, на этом плату ты утонешь. Нажимаю. Чего я нажимаю? А, вот. Мне кажется, ты зря в броне, главное, что ты не упал. Блин. В середине упадешь, чтобы. Может, он с просто двигаться нельзя. А ah, вот, видишь, влево право меня не несет, надо двигаться. Смотри, Серег, не упади. Будь здоров, кто там у тебя тихает. Упал, да? Ага. Хотя грек, нет! Этот пот тут для одного только. И ты всплыть не можешь, да? Да, да это сейчас бронь скинем. Так мы хопаем, у меня еще нет воздух, воздухе, воздух шесть, надо было тебе горю скинуть эти некоторые вещи мне. Ну, давай, давай. Почти же спло как И... куда я нож? Ой, где я нож? Хотя, походу на дне нож мой теперь. Да я тебе дам нож твой, блин. Вот за этот нож отцепился, блин. Хм. Я почти переплыл. Капец он, Устал. Ой. Че? Да проще, я сейчас просто сбегаю туда. Посмотрю, что там. Если там что-то ценное есть. Ладно, мы пойдем. Всем goodbye, леди-джентльмены. Кому понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и всем, всем удачи. Бля, по темне может рюкзак не взять? Я вот все думаю. Ага. Синий вообще. Вообще заметен. Такое починительное. Вс ⁇ не будешь брать? Ну я потом договор.